видеоиграм, таким, например, как «Космические инженеры» и не только. но ну, а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и в качестве примера, на что следует ориентироваться, я решил выставить сегодня вот такую вот свою работу под названием «Миг». Биг, это у нас значит своего рода байк Который состоит всего лишь из 44 блоков Но который может летать так Что даже любой твой корабль обзавидуется Выполнять всякие бочки Выполнять различные мертвые петли на нем можно И так далее В общем, свобода действий у этого парня практически такая же Как э, в полете твоего персонажа на твоем реактивном ранце Для многих игроков, особенно кто привык к режиму Какого-нибудь сложного выживания По типу с Урианом Резаным, э, реактивным ранцем и прочими э, плюшками для усложнения геймплея это средство передвижения идеально подойдет ну и каким же образом можно построить такое чудо света построить такое транспортное средство легко и просто во-первых, нам понадобится шасси но прежде всего перед этим тебе необходимо будет сначала подписаться на скрипт Vector Trust OS для того, чтобы тебе было проще найти этот скрипт я специально для тебя оставил ссылочку в описании под данным видосом переходи, подписывайся и он у тебя будет в библиотеке скриптов. Информацию по поводу того, как пользоваться скриптом Vector Trust я давал в одном из прошлых моих видосов. Если тебе интересны все детали, можешь переходить, посмотреть мой прошлый видос по скрипту Vector Trust OS. Там я все более-менее подробно рассказываю. Здесь же мы с тобой давай сконцентрируемся на постройке нашего байка. Ну а если же ты привык все и сразу, то спешу тебя обрадовать. Этот байк можно не строить. Ты можешь скачать его полную версию вот этого готового байка, просто-напросто перейдя. Также по ссылочке, что я оставил для тебя в описании и подписаться на мою работу. Она у тебя появится в списке твоих чертежей, когда ты нажмешь на кнопочку F10. Да, вот здесь вот у тебя будет э, тот самый чертеж, который можно использовать в своем творческом или же обычном режиме выживания в космических инженерах. Ну а мы все-таки давай уже приступим хорош э, болтать. Во-первых, нам нужен какой-никакой каркас. Каркас мы делать будем из вот таких вот батареечек. Нам их потребуется... Рандомным, конечно же, образом мы их располагаем Ну, допустим, раз, два, три, четыре, пять, пускай будет шесть По-моему, в моем варианте, который я тебе показывал, их всего лишь пять но мы с тобой поставим с запасом Да, 6 штучек, вот таким вот образом размещаем Батареечки Здесь же сверху сразу же, да, я предпочту Разместить какой-нибудь маленький ротор Это у нас будет раз Давай посмотрим, как здесь у нас все расположено Ага, и здесь же сразу же, вот сюда Мы лепим второй ротор Это два На вот эти вот два ротора мы клеим, конечно же По одному атмосферному двигателю что -то мой персонаж как-то странно себя ведет Подождите, подождите Не могу я никак поставить обычный. Да что ж ты будешь делать-то, а? Что-то пошло, называется не по плану. Есть такое дело, да. Лепим два движка, и этого нам должно быть а, достаточно. Следующее, что нам потребуется, это вот такой вот кокпит. К сожалению, и стандартных кокпитов, которые есть у тебя в стандартной версии космических инженеров, подобного чудо-кокпита ты а, не найдешь. Поэтому рекомендую тебе просто-напросто также заглянуть в описание. Там я оставил ссылочку на все мои моды, которые я использую, в том числе и и здесь творческом режиме. Я уж не помню как называется этот а, пак но я думаю, ты сам разберешься там все черным по белому и русскими буквами написано так, ну что, ставим куда-нибудь вот сюда вот наш кокпит. Вообще кокпит подойдет любой не обязательно вот этот вот от байка, но для эстетики я решил все-таки выбрать его потому что иначе вот этот мой байк не был бы таким байком, да, если бы не вот этот вот замечательный а, кокпит в виде а, седла. Так, ну что ж, ставим его сюда, можно нас, значит какую-нибудь лампу поставить у нас или лучше прожектор Давай его найдем Вот этот вот прожектор нам с тобой идеально подойдет, Чтоб светило, как говорится нам, да, в темноте, отлично. И что нам еще потребуется? Еще можно сделать так же, как у меня вот здесь вот сделано, но можно прилепить в любое место программируемый а, блок, да, одна из основных, конечно же, вещей. Лепим его вот сюда и также нам потребуется еще и а, гироскоп, что-то я с местом, смотрите-ка, не рассчитал, куда мне ставить гироскоп тогда? Может куда-нибудь вот сюда наверх прилепить? Нет. Давай-ка мы с тобой вот этот вот программируемый блок отсюда берем. а гироскоп тогда поставим вот сюда. Так, что-то я не туда прилепил, походу, его. Давай гироскоп мы с тобой... Вот, да что ж такое-то? Вот сюда вот давай поставим. Попытка номер три, есть такое дело. А программный наш блок мы, наверное, с тобой закинем куда-нибудь. Можно вот сюда, кстати, на ротор его сзади поместить, но я, наверное, все-таки его вместо фары пока прилеплю. Именно так у меня практически сделано на том моем устройстве и как-нибудь мы его сейчас на пол поставим вот сюда вот да ну что ж заходим в программируемый блок и начинаем потихонечку настраивать во первых сюда значит записываем наш скрипт идем в обзор скриптов появляются наши скрипты все вот в этой библиотеке и выбираем скрипт под названием вектор trust операционная система почему именно он потому что он более а, новый, чем старая его, его версия, которая более популярная. Этот скрипт всего лишь при его компиляции, да, уже запускает наше устройство, которое готово уже а, летать. То есть в данный момент а, самую минимальную основу и базу для нашего устройства мы с тобой а, собрали. Убираем нашу ножку, подножку и, уваля друзья, готов наш с тобой а, ховербайк, да, и вот таким вот способом... Садясь на него, мы уже можем а, перемещаться. Ну что ж, краткая инструкция тебе, мой дорогой зритель, не благодари. Ну и, конечно же, поставь лайк за такую годноту, если тебе понравился этот видос. Конечно же, по функционалу можно навешать сюда всякого разного разнообразного. Давай я тебя продемонстрирую, что есть на моем примере. Короткая такая будет ремарочка, да, для того, чтобы у тебя было, было больше желания его скачать. Да, заводимся включаемся Что у нас имеется здесь, помимо того, что я тебе сейчас показал, как быстро построить? Во-первых, здесь, конечно же, элементы дизайна у нас присутствуют, да, все возможные. Во-вторых, это удобная панелька, точнее, удобно очень стоит программный блок, на котором видно все наши режимы, да, увеличиваем ли мы мощность, Летаем ли мы, включаем ли движки Или круиз-контроль, или же демпферную тягу Все у нас тут отображается Во-вторых, настроены все кнопочки Уже на панели а, инструментов Как ты видишь, вот там вот а, внизу Что я имею в виду Вот этот байк уже можно коннектить Куда-нибудь, к какому-нибудь коннектору А точнее к соединителю Просто-напросто подлетая вот сюда вот передним коннектором Точнее соединителем к любому соединителю На твоей базе Ты сможешь а, зарядить от а, твоего железного Коня. Выглядит это вот таким вот образом. То есть мы просто присоединяемся, нажимаем на восьмерочку, и наш с тобой железный конь становится в режим а, зарядочки. Как мы видим, все батарейки у нас загорелись Желтым цветом, стало быть, его можно заряжать. Но это, в принципе, весь функционал, да, кроме как вот этих вот элементов дизайна еще, да, помимо того. Но основной каркас, как он делается, я тебе уже продемонстрировал. То есть тут лишнего ничего а, не нужно. Даже, можно сказать, у плюсы вот у этого, то, что я сделал по-быстрому, а, те, что у него меньше веса. А чем меньше веса на этом устройстве, тем он, оно будет маневреннее. Самое основное, что следует тебе знать по поводу этого байка, на нем можно перевозить только свою задницу. Например, если мы загрузим его сиденье чем-нибудь, вот сейчас я туда закину каких-нибудь пластин, да, например, стальных пластин, давай мы сейчас тобой по максимуму туда пиндюрим, вот так вот, да, то все, наш байк просто-напросто сел на брюхо, то мы уже будем вести себя гораздо нестабильнее, и можем просто-напросто разбить наш байк в пух и прах, если мы как следует на нем разгонимся. То есть, как видишь, он лететь может, но при падении у нас просто получается ЧП, и наш байк, весело и бодро э -э расчленившись на несколько частей, будет улетать куда-нибудь в дальние дали, где его еще... Не видали, да, главное, чтобы мне в голову не заехал. ай я, яй да смотри, заехала. Будь я в нормальном режиме выживания, мне давно пришла хана. Ну что ж, вот такой вот байк у нас получился, да, интересный. Довольно-таки простой чертеж, его достаточно легко собрать, особенно через библиотеку чертежей, через проектор. Ну, я думаю, кто в теме, те знают, о чем я сейчас говорю. Ну и, в принципе, это вся информация на сегодняшний день по созданию данного скоростного универсального байка для перевозки чисто своей э, задницы. Понравилась тебе или нет моя работа? Пиши, пожалуйста, в комментариях. Мы все это дело с тобой непременно обсудим. Ведь у братишки есть отличительная особенность отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь. Ну и продолжай играть дальше только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует...